Игроки, игроки, книжки, покажешь им всем, только никогда ты не вернешь и никогда не потрогнешь. сдохнешь в своих политике, в своих рамках, своих правил. Бог разбираться с людьми, в Просто покажи мне истину Дай тех, кто не выстрелит в Научи меня быть с тобою искренним Научи меня своей доброте Научи меня просто покажи мне истину Дай те, кто не выстрелит в Научи меня быть с тобою искренним Научи меня своей доброте Научи меня неrollo landscapes Сам, чтобы я ожидал, а сосновай всего Научи меня быть себе искренней Научи меня быть трогаем, научи скорей Научи меня просто покажи мне истину Дай тех, кто не выстрели спину мне Научи меня быть с тобою искренней Научи меня славить, дай братья Научи меня просто покажи мне истину Дай тех, кто не выстрели спину мне Научи меня быть с тобою искренним, Научи меня своей доброте. Yeah!